Ура! Ой. Сегодня у нас... Сегодня у меня приятная для вас новость на моем канале. Наконец-то я получила первый, первый, первый, первый, первый отзыв. Хороший отзыв о моей творческой деятельности на новом поприще на YouTube-канале. И поэтому, в связи с этим, я решил написать это видео, так как не хотелось бы обратить внимание тот факт, что у меня первый комментарий от незнакомого не человека, который поддержал меня, который... Вс у меня как надежду на то, что я, я интересно. Я интересно то, что есть на моем канале. И спасибо вс всем, кто смотрит мой канал. Спасибо за комментарии. Спасибо за лайки. И. Подписываемся, смотрим, и надеюсь, я буду дальше развиваться лучше, больше, интереснее и веселее. Всем пока!